Всем Дискорд, с вами Лорд Атлаир, и сейчас маленькое сообщение по поводу АМВ. Я заметил, что на моем канале начались отписки. Так вот, я знаю, в чем причина, что у меня пропали АМВшки с канала, но они никуда не пропали, они просто перемещены на другой канал. Ссылка на этот канал будет в описании, поэтому отписываться смысла нет, АМВшки сохранились, но на другом канале.